Уважаемые друзья, показывали, как раньше, в советские времена, на ламповых приемников с КВ-диапазоном, слушали закрытый для советских граждан краткометровый диапазон. Вот. КВ-1. Вот стрелочка, обратите внимание. КВ2. КВ2 уже побольше станции. Вот обратите на этот край диапазона здесь тихо на кв2 а теперь чтобы попасть так скажем в закрытый для нас диапазон надо нажать две клавиши КВ и кв2 посмотрите что будет вот в этом краю диапазона где мы ничего не слышали ни на кв1 ни на кв2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 Сужишь? Ты не правуешь у машины, права ну видите какую массу каналов мы так скажем, не рекомендовано нам было слушать в советские времена.